Пристегните ремни, уважаемые друзья, потому как то, что вы сегодня узнаете, может навсегда перевернуть вашу жизнь и ваши взгляды на мир. И, возможно, воскресят убитую совесть. Пожалуй, до этого момента в мире не существовало реального, фактического, научного доказательства существования Бога и его причастности ко всему живому и неживому в этом мире. Сегодня я предоставлю вам такие факты, после которых отвергать его существование будет проявлением упрямства и глупости. Итак, поехали. Многие из вас наверняка слышали о так называемом числе Фибоначчи. Его еще называют числом Бога. Почему, спросите вы? Потому что все живое и неживое так или иначе имеет отношение к этому числу. Строение панциря улитки, пропорции человеческого тела, рост зерен подсолнуха, строение пчелиных сот и их же глаз, замысловатые узоры цветов, растений, деревьев и в конце концов спиралевидная форма галактики. Все заимствует свои пропорции и размеры, исходя из числа Фибоначчи. Конечно же, и человек активно использует это число в повсеместной деятельности. Например, в архитектуре в живописи, в постановке кадра, даже при разработке знаменитого яблока Apple дизайнер использовал золотое сечение. Но как у нас это обычно бывает, используя что-то сложное, позаимственное у природы, мы редко задумываемся об истинности его происхождения и причине появления. Зачастую мы привыкли все списывать на случайность или причуду эволюции. Но так ли это? Что же это за таинственное число Фи? 1,61 число Фибоначчи или число Бога? и какое отношение оно имеет к Богу. Как казалось, самое что ни на есть прямое, но все по порядку. Итак, для начала предлагаю углубиться в недр нашего тела, в самое сердце клетки, в спиралевидную библиотеку жизни под названием ДНК. Как известно, ДНК представляет собой плотно скрученную двустороннюю спираль из набора четырех букв АТ, Ц, Г. Грубо говоря, это четырехличный код, на котором написана программа нашей жизни, от строения тела и цвета глаз до характера и предпочтений в еде. Сама мысль о том, что внутри нас находится огромная библиотека, наводит на мысль о неком интеллекте, который написал этот удивительный код код жизни. Ведь согласитесь, заглянув в пещеру и найдя там некие иероглифические надписи или доисторические рисунки, вы никогда не подумайте о том, что они появились там сами собой. Любая информация является продуктом интеллекта. Тем более, если это не два 3 коряво написанных предложения, а реально огромный объем информации по размеру, примерно занимающий московскую центральную библиотеку. И вся эта информация заключена в малюсенькой клетке. И этих клеток в вашем теле 120 триллиардов. Это примерно как песка на пляже. Удивительно, не так ли? давайте вернемся к числу Фибоначчи. Так вот, помимо молекулярных букв, составляющих код ДНК, между двух частей спирали находятся мосты, скрепляющие противоположные стороны спирали. Без этих скрепительных мостов ДНК в буквальном смысле разваливается или взрывается. То есть без них жизнь была бы невозможна. Меня пригласили рассказать вам об исследовании, которое я начал делать в 1983 году. Я сконцентрировал свое внимание на исследовании биологической молекулы. Наука называется молекулярная биология. Можно зайти внутрь молекул, которые находятся внутри каждой клетки. Я работал с помощью электронного микроскопа Махана-Вайтсмана 10 часов каждый день на протяжении 4 лет. Я смотрел на молекулы ткани, которые я получал от людей, крыс, мышей и обезьян, и исследовал ДНК, часть ядра каждой клетки. Что такое ДНК? Это две элекодальные и бобины, которые входят друг в друг дружку. У электронного микроскопа есть программа, которая говорит со мной по-английски. Я спрашиваю программу, что происходит, когда бобина распадается? Программа отвечает, ты взрываешься. Мы знаем, что большее количество болезней происходит от взрыва клетки. Я опять спросил программу, что должно происходить в нормальном положении с физиологической стороны, чтобы бобина не взорвалась? Программа отвечает, периодически есть мост, соединяющий обе бобины, чтобы они не раскрылись. Именно этот мост держит бобины вместе и не дает им взрываться. Благодаря этому клетка живет. Тогда я спросил вопрос на миллион долларов, где находится этот мост. Компьютер считает количество аминокислот и говорит мне, через 10 аминокислот есть мост, следующий мост через 5 аминокислот, следующий через 6 и следующий мост через 5 аминокислот. Вы знаете, что это такое? 10-5-6-5. Это мост, который дает жизнь клетке ДНК причем здесь число фибоначчи спросите вы все дело в расстоянии через которые находятся эти мосты Итак, мы получили число 10565. ну и что скажете вы но давайте обратимся к богу а именно к первоисточнику христианства библии изначально первые пять книг библии были написаны на иврите и назывались тора отличительной особенностью еврейского алфавита является числовое значение каждой буквы то есть каждая буква означает определенное число и смотрите если взять числовое значение мостов днк 10 565 и поменять их на буквы соответствующие данным числам то мы получим следующее 10 йод 5 хей 6 ваф 5 хей и что мы получаем йод хей ваф хей В переводе на русский это звучит как яхва это главное имя Бога, тетраграмматон, который по Закону Третьей Заповеди нельзя даже произносить напрасно, как будто бы сам Бог расписался внутри нас, как художник расписывается под собственным шедевром. Очень в важно сохранить свое спасение. Есть места, которые говорят о том, что в вас спасение надо углубляться, и им места, которые указывают, что они должны задолбиться, важны утвержденным в спасение. В важно умудряться, важно и для этого нам дано священное Писание. это да спасение, и священное Писание. Которое для чего хорошо? и добро Хорошо читать всю Библию. Да Библия, а, не поступать так, как э, некоторые люди поступают, просто вырывая что-то из контекста. Без да като хора, просто думи от контекста. Ну, например, Оси написано, да? Да? Например, пишет в Оси. Возьми себе в жену блудницу. И человек берет это, это место. от Писания. И ходит по, ходит по блудницам. И говорит, это же так написано? И такая ну, вот, и от блудницы к блуднице. И к блуднице. Потому что так написано. За что такая пиши. Но так не написано, правда? не такая. Не нужно вырывать из контекста. Не да от контекста. Потому что важно читать всю Библию. И, вы знаете, Библия – уникальная книга. И Библия – это уникальная книга. И написано. И там пишет. Все Писание Богу вдохновенно. Читает Писание Богу вдохновенно. И полезно. И полезно. Для научения. За пу... Для вразумления. Оно нас очищает, не Оно нас отделяет от греха. Отделение от греха. Но ну, так это или не так? Так или? И вот я, например, ну, читаю Библию там и там. И смотрю, что... Здесь хорошо, мне нравится, здесь мне тоже еще больше нравится. И куда учите Библия, глядам, тук, михарейство, твое мясо, твое лошепо, очень и тут вдруг натыкаясь на какое-то место, которое изведы, начинает меня обличать. Место, за пошло, да я хочу сказать и сегодня, после 30 лет своей веры, Библия продолжает меня обличать. Библия продолжала, да и я призван что? Я, сам призван, за я призван смириться, да смиря, признать, что Бог прав, да признать, что Господь прав, и Он обличает меня через свое Слово, и, то через свое -то слово, и я призван покаяться. Сам призван, да покая, вот в данном грехе, который Библия мне подсказала, грех, по -то -то подсказывает, да и бог через слово свой берет и, и отделяет черезходит эту еще, еще один очередной грех и мен один грех. так или не так ли? и всю жизнь ты будешь читать библию и, живот, читаешь и всю жизнь бог тебя через свой слово будет очищать и живот библия то что это для того чтобы ты стал еще чище зато станешь еще светлее -светл. и вот я приводил две школы. И ас видала например, две школы. Очень коротко. На То есть это кальвинистская школа. Ээ... Кали... Кальвинизм. кальвинистка Кал... Кал... Кал... Кал... Кал... Кал... школа. И армянианство армянянско то кальвинисты учат, и кальвинисты учат о том что выбора у нас нет избор, уже все давно предрешено и все, все, все решено удавно, и все уже еще прежде создания этого мира все прописано и тоже свят предписано и поэтому спасение, и спасение если ты спасся, то потерять невозможно Арменианская как да загубишь. Армянская школа армянская от учителя армении uh, Учит о том что у человека есть свобода выбора и человек всегда вправе выбирать и винаги в да избира, оставаться ли ему в спасении да в или уйти от бога навсегда. Или до да от Господа свобода выбора свобода на избора. суверенитет бог суверенен, е суверенен. и он уважает суверенитет каждого отдельно взятого и человека. И вот мы рассуждали. И не мыслихме, к какой школе да, мы относимся? К школа соотносим, какие школы мы не принимаем. К какой школе не принимаем? Я приводил одну хорошую мысль. И мысль вот если так вот подумать. Помыслим, а вот Сатана. Сатаната, кем он был. Кой был? Мы знаем, что он занимал Невероятную высоту. Кто он был? был? Херувим осеняющий. Херувим Генеральская какая-то позиция. Ходил между огнистыми камней. Руководил, управлял. Руководил и управлял. какая торговля у него была. и Кто он сегодня? Кой днес? Сегодня он а, отпадший. Не стоит его можно смело назвать, что он отпал. Можем смело доказывать, что он отпадал. И упал. Падали, и увел за собой третью часть ангела. Если ангелите. бы вы сегодня увидели ангела, и, давайте представим, ангел Господень сегодня представим ангела на стоит перед вами. Один раз мне сказали, одна сестра говорит, когда и, вы сестра, проповедовали, и, сестра, и, за вашей и, спиной и, стоял огромный ангел под и, потолок. И в руках его был меч. И, и вот эта картина меч. была настолько впечатляющая, что я просто оцепенела. просто у них. Если мы посмотрим на Божьего ангела. Я Божий ангел. Тем более на Архангела Михаила, например. На Михаил, например. Это величественные создание Божие. и даже никогда не придет мысль что такое прекрасное существо, такое прекрасное существо может отпасть от Бога. Может от господа но можете себе представить что библия утверждает? Что библия это утверждала о том что еще более осеняющий хруим когда-то решил поднять бунт против Бога. и, от, и отпал вот вам и теория отпадения. Когда-то из вечный херувим. Был так близок к Богу. Бил Знал его. Познавал Поклонялся ему. Славил его. Был руководителем хора. И потом принял решение. больше никогда не служить Богу. Самому стать Богом. И сам И возглавить сон мечи ангелов и достанет глава на вы знаете вот кто-то кто может сегодня обязательно спросить сможет ну, пусть не в этом зале пусть кто-то из кто нас смотрит может быть не вот наша зала меня а что если бы от бога отпала не одна треть как во от господа а две трети анггелы а две трети например <связывая> задумались ли вы когда-нибудь заметили <связывая> листаси и вот даже это трудно представить, понимаете? Даже трудно даже представить. Но как? как? Как от Бога могли отпасть даже одна треть ангелов? Как бы могла да отпасть даже одна треть ангел? Ну, в мою голову это не помещается. Голова просто как, как это вообще случилось? Как и случило? А что было бы? А би Давайте мы допустим эту мысль. Если бы две, третьих. А две трети. Или если бы все ангелы бы отошли. Или все ангели. Что бы тогда случилось? -то? Как, как вы думаете? думаете? Как вы думаете? вы знаете абсолютно правильный ответ в чем отличие бога Какая разли это между бог и ангела архангела херувима и серафима и ангели архангели хви и серафиме кто оникуса ты они творения. ты сотворением они твари описание то есть они когда-то были сотворены. Что Бог может сделать? Как две Бог направить? Вот трети ангелов. Бог может просто уничтожить всех ангелов. Бог может или не может? Он всемогущий. И создать. И новых. Абсолютно новые ангелы. Так или не так? Поэтому Бог, он в этом отношении даже... Ну хорошо. Вы можете выбирать. И Господь сказал, может, да Третья часть ангелов отпала. И одна, может, еще третью. Может, еще Я могу вообще всех просто. Могу и и. Как написано, истребить. Как тут пишется, даги Когда-то Бог Моисею пообещал. И обещал на Моисея. Он высказал свое желание. То есть -то желание. Он был готов истребить. Был Помните готов это место? Истреби весь Израиль. Цели Израил. Помните это место? Ли Бог захотел истребить весь Израиль. Че Господь да истребить целый говорит, От тебя, от одного? И казал, от Я создам народ многочисленный. От Моисея? Много Что сделал Моисей? он вступился за Израиль. То есть и Бог, за Израиль. Но неужели ты напрасно вывел этих людей? И сказал и извел хора? Более трех миллионов. Чтобы миллиона. их истребить в пустыне. В пустыне? Тогда точно да. правильно она. Скажут египтяне или другие язычники. Бог вывел Свой народ в пустыню, чтобы избить их там. И вступился за Свой народ. и Бог Раскаялся. И Господь себе раскаялся. <laughs> Моисей, можете себе представить, убедил его, Моисей и убедил Господа. Хотя я верю в то, что Бог просто испытывал Это сердце Моисея. Вопреки чему что испытание его сердца. Сможет Может ли он стать ходатаем? Насколько Он любит действительно? Вам интересно? интересно Это правда очень интересно. И Вот сегодня я хочу на эту тему продолжать. И Следующее место, оно написано. Следующее место Гупиши. Во второй книге царств. Вторая глава царства Вторая книга царствования. 21 глава. 1 первого глава. С 18 стиха. А стих. Можете смотреть на проектор перевод. Потом была снова война с филистимлянами в Гоби. Тогда Собахай Хошатянин убил Сафута, одного из потомков Рифаимов, о котором мы сегодня говорили. Рифами, Рифами, Рифаимы – это было поселение людей, человеков, которые смешались когда-то с падшими ангелами. Ну, тогда еще была какая-то вот такая возможность. собили. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Илхана, сын Ягоря Оргима, Вифлеемского, Голиафа, Гефянина, у которого древка копья была как навоя кочей, ну, то есть, огромное копье. Было еще сражение в Гефе, вот, про которое я говорил. И был там один человек, рослый, имевший по шести пальцев на руках и на ногах, всего 24, всего 24 пальцев, также из потомков Рифаимов. И он поносил израильтян, но его, но его убил Янафан, сын Сафая брата Давидова. Эти четыре были из рода Рифаимов в Гефе. И они пали от руки Давида и слуг его. Можете себе представить, что род Рифаимов. Может, он, себе представить. Че, то есть царь Давид еще их застал. Царь Давид то есть, и он собственноручно, если вы помните, он убил од, одного и со Рифаима. И убил деле. один Рифуим. Голиаф это был Рифаим. Четыре с половиной метра. Четыре метра половина. И вот такого. Ну... <laughs> Это уже отдельная тема, если хотите, да, я могу этому тоже посвятить. Есть такая тема, она очень э, такая подробная и даже развивается. Я вчера буквально залез э, в, в одно библейское общество, и Мы там так, подробная тема, так вопросы задаются. Вопрос, Каким образом по каков начин, э, исполины сохранились даже после потопа? Уцелели след потопа. За да. Но мы сегодня говорим именно о конкретных э, мутациях. И, <laughs> и вот Дерек Принц, Принц, Слава Богу за этого учителя. За учитель, который уже ушел к отцу. Учил отца, он дает ясно и четкое учение. Да, во много учение. И он учит о том, что именно в древнееврейском языке. И учит за в еврейский язык звучит именно так. Звучит что падшие Ангелы, демоны демони, начали входить к дочерям человеческим. И после этого начали, на, на, начали рождаться из именно, именно они названы Рифаимами. По следующий раздел. И Вы знаете, вот интересный. Момент Библия отслеживает. Интересный момент, какой показывает Библия, что после того, когда человечество вот так осквернилось, Я могу так сказать, я в этом уверен, немало не сомневаюсь. И после того, как ДНК, человека было, нарушено, след, как то ДНК то на человека было нарушено, то есть образ и подобие Бога ушло из человека. Образы и -то от человека. Люди вообще перестали думать о чем-то хорошем. Спрели, да мыслят, за добро. Так Библия говорит. Так, азву, Библия В сердцах постоянно были вот такие злые помыслы. Одна сплошная похоть. Дальше люди на этом не остановились. И Вы знаете, я сегодня покажу вот эти снимки. Можно а, снимки показать? Я сейчас покажу снимки. Которые мы все видели много раз. Бежали, много пути. Ну и там, я, например, воспринимал, ну что, вполне возможно, что это какая-то мифология, да. Я том, воспринимаю что, я мифология. Вот наполовину человек, наполовину, наполовину, человек, наполовину лев. Лов. Вот следующий сне, снимок, да. Ну, там, ну вот вроде бы... Тело человеческое, Слушай, а голова опять же какая-то львиная, да? Вот, ну вроде бы опять же, ну, тело как у человека, тело, голова какого-то зверя. Поглаватая на Кинтавры а, знаменитые. Кентавры, да. Тело коня. Тело на конь. А дальше идет человеческое тело. Пок, на горе, и, человеческое тело. и очень много-много таких статуй, которые много -много говорят. Статуи, о том, что что, что то это? Говорят за Какое сущность? Люди были такими. Дали хорды, достобили такие. Или это просто какие-то сказочные персонажи? Или соня как приказные персонажи? Какие-то мифы. Някакие митовые. Я хочу сказать, что в этой, в этой книге и в, книга, и в других книгах Дерека Принца и в книгах на Дерек Принц, он дает четкое описание. То много описания, люди в те времена, времена не имели такой защиты. Не защита, и они входили в совокупление с животными. И начали страшные мутации. То есть кентавр, кентавр наполовину лошадь, наполовину человек наполовину конь, наполовину человек это не вымысел. Это реальность. Вы знаете, мы прилетели до... с Казахстана. -мед, Казахстан. Там у нас рядом Байконур, там, вот там на близких мне Байконур, Бахадгуль может подтвердить. <с может подтвердить. Ленинск один, Ленинск 2 Ленинск 3 Ленинск одно, два, три. Там регулярно и по сей день запускают ракеты. Регулярно запускают ракеты там. И очень высок высокий уровень радиации. И много высокого на радиации это Я когда-то входил в правительственную комиссию. А с некого близок Два раза я меня отправляли туда. Два опыта меня испраштах от там. Где падала ракета протон? Ракету падающую ракета-то протон? Для того, чтобы мы обследовали население. Нету. Я лично был знаком с президентом, э, с личным врачом президента Назарбаева. Я лично президента Назарбаев, которого звали Кайтпа Кайт Турсунович Турсунов. Я запомнил это имя. Запомнил твое имя потому что это был очень такой высокий человек и мы исследовали население я своими глазами видел мутации. И мутации Ну это корова с двумя головами крови со с две глави, Телен, который родился теле, и, он, родило, и у него было две головы какие-то мутации у людей мутации Опять же, какие-то пороки такие. Различные пороки. Вследствие того, что люди получили большое облучение. Ну, конечно, это вот так заминалось в какой-то степени. Чтобы не запретили ракеты. Докторов убеждали о том, что Ну, вы просто эту статистику не офишируете. Не статистика? Пусть это останется так вот, в тайне. Но мы видели эти мутации. То есть, как еще можно воздействовать на геном человека? Ну, как я уже сказал, это радиация. Как, казах, твоя радиация. как еще? Это любая, любая химия. Твоя вся химия химическая еда химическая хрена химические напитки, химические напитки. Вот подумайте что мы пьем иногда поместлитесь и как вы пьем. Ну, иногда реально там кроме химии в этой бутылке ничего нет это ядерная какая-то химия какие-то ядерные энергетики как могу сказать о том что они могут изменить мутацию и, и днк, ДНК человека. что еще может поменять геном человека как алкоголь, алкоголь. Наркотики. Наркотики. Встречали ли вы таких людей, у которых рождались мутированные дети? Солешители ли Сколько угодно. Детя. Ну в моей в моей практике Моя это часто. Моя практика много сам таких вот дитя. Детский церебральный паралич. Детское церебральное парализа. Это основное, мутированное. Твое основную ту... То, что может родиться после мутации. Кое-то с... мутации. Очень печальная картина. Ногу ты же наглетком. Идем дальше. На Я открою уже Новый Завет. Новый Завет. И здесь что написано? Как В Новом Завете 1 послания Петра. В Новый Завет Петрову. 4 глава. 4 глава. Апостол Петр. Апостол Петр с первого стиха пишет так. От стих пишет. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь и послушайте внимательно, предаваясь нечистотам, похотям, мужелосту, скотоложству, помыслам. Что апостол Петр говорит про язычников? О том, что все вот это и в его время происходит. Петр говорит время случва. И мужеловство, и скотоложство. Пьянство, излишество в пище, питье нелепому идолослужению. Умразните идолослужение. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распусте и злословят вас? Они дадут ответ... «Имеющим с судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергши суду по человеку плотью, жили по Богу духом». Впрочем, близок всему конец. «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы». Друг ко другу без ропота, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличные благодати Божии. Аминь. И здесь мы можем считать о том, что 2000 лет назад, задавать, как и 4000 лет тому назад, как и гудини, почти 6000 лет назад. Было, было, вот это извращение. Происходит ли э, нарушение генома? Когда человек совокупляется с животным. И что может родиться вообще? может из Может ли вследствие этого родиться подобие, подобие и образ Божий? Можете мне сегодня ответить? Можете мне отговорить? Конечно же нет. Именно это преследует дьявол. Точно, преследует дьявол. Задача дьявола и сегодня. Задача, Нарушить геном да наруши человека. На человека. Внедриться в ДНК человека. Да, сегодня мы уже все знакомы, что такое геномодифицированная пища. Я, я обычно так говорю. Когда-то была геномодифицированная модифицированная пища. Имел охрана, а сейчас еще немного. Малко, и станут геномодифицированные люди. И, станут хора. и тогда придет конец. И Потому что Бог посмотрит Потому на что людей. Господь, что хората, а ДНК, нарушено. ДНК нарушено. Там уже нет образа. Там, образа. Там на ДНК уже не написано ДНК яхве. Да яхве. Слышите меня. В чем сегодня беспорочность в моем представлении? В ну вот не только в том, чтобы хранить себя от всех вот этих нечистот, не само, да тези но я также верю, что мы сейчас уже живем в, в, в тот период, Бачу, веру, мы, живем в периода, когда в наше тело в наши тела, и, в кровь, и в нашу кровь будут в... внедряться такие вещества. различные вещества, которые будут нарушать днк человека, днк на человека. и знаете вот это очень хороший ответ на вопрос а что же произойдет когда люди когда примут вот этот чип, чип Вот это число человеческое, человеческое число число зверя числоту звера 6 6 и что? Нельзя будет спастись. И да можем да нельзя будет покаяться. Да и вот сегодня я отвечу вот на этот вопрос. На този вопрос Очень просто. Невозможно да будет да покаяться. Потом почему? Потому что ДНК человека, За что -то ДНК -то на человека будет разрушена. И человек уже не будет из себя представлять. И человек да образ и подобие, и подобие то на Господа. Я могу это сказать сегодня и как врач. Да кажу, и как лекар, я думаю, что для кого-то это важно, мисля, за важно. Чтобы получить подтверждение от доктора. Да подтверждение от доктора. Я думаю, что, ну, наверное, вы знаете. Мисля, вы знаете про генетиков. За генетики. А, какая у них судьба была? Советские генетики. А, генет... И, кстати, во времена Сталина. Генетици. Сталин кто он был? Сталин кой был? конечно кто-то его уважает, кто-то его ненавидит, уважала, но этот человек учился когда-то в духовной семинарии. что за и учил в когда-то он верил в Бога. и веровал в Бога? и когда он услышал? и он чул? что какие-то ученые? Че учени, в советской стране? в держава, под его руководством. Пытаются внедриться. В, в генетику Че? В генетика там. вы что делаете? То Кто, как вы кто вы вы что о себе возамнили? И в Караганду их. в Караганда. Мы из Караганды, они. Не улетели. там? Карлак, лагеря. И все генетиков вот так туда пожили. И это Сталин сделал. Человек был, как выясняется, богобоязнен. Человека Знал Писание. Я уже иду к концу. И Давайте мы откроем последнее место. И оно написано послание к римлянам. Послание к римлянам. Очень важное место. Послание к римлянам это жемчужина нового завета. Первая глава. Первая глава. С 18 стиха. Вот 18 стих. Слышал, слышал. Да, все что угодно делали. Потому что страна-то безбожная. И делали такие эксперименты, ну, которые только сейчас выясняются о том, что просто совокупляли, скрещивали, чего только, чего только не делали. Вот. Ну, конец какой, да? Ну, что-то рядом там. Послали самим от первая глава, с 18 стиха. Первая глава, стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила Его, Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответные». Ну, посмотрите на горы, посмотрите на океаны, да? Когда стоишь в горах, в горах чувствуешь себя каким-то муравьем. И начинаешь воздавать величие Бога. Муравка, и что, что Бог, просто, если все сотворил, то какой, то какой Он? Това, каков если Он создает такое величие, такую мощь. И смотрите внимательно. 21 стих. 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его.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 кленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающим, как вот мы видели, э, этим истуканом египтяне поклонялись. Наполовину человек, наполовину птица, наполовину лев, наполовину человек. Кто видел, вот. эзи, идули, на все то есть я так предполагаю, что если рождался вот такой мутант, то египтяне просто входили в какой-то трепет. А Они потом, сразу че... отводили его в ранг богов. Что он богов. Ра... рождал таков мутант? Вот. Египтяне, если его издигали до Мы видели Бог. статуи с птичьей головой, да, человек Статуис... снизу. Глава на а. птица. «И птицам, и четвероногим, и пресмыкающим, то и предал их Бог в похотях сердец». Предал их Бог в похотях сердец и к нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложу и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во вовеки. Аминь. Потому предал их, Бог предает, тех людей, которые... Не любит славить Бога. эти Бог не убичат, да славят Господа. Лень открыть рот. Как сегодня я вспоминал рекламу в Гербалате. Тут реклама в говорю, почему... Ну рот открой. И... Это я слышал Все в Гербалате. Этих... Он же бесплатен. Говорить это бесплатно. бесплатно. Деньги не надо никому давать. А твой и скажи, слава тебе Иисус! Кажи, «Слава Спасибо тебе Иисус! Иисус Благодаря Но тебя же за это никто не убьет. Няман, да ты за Но что-то в этот момент происходит. Побачи, в момент сучх, что происходит, когда мы славим Бога? Мы входим с Ним в Унисон. Мы воздаем Ему хвалу подобающую. Воздаем ему хвала, вот если это всем сердцем. Каждая клеточка моего естества, клеточка на настраивается на всемогущего Бога. Вы знаете, какую Бог человеку дал колоссальную привилегию? Знаете ли, как вас? привилегия дала Господь на человека. Ангелы не имеют, Слушайте, не имеют такого возможности. такой возможности. Архангелы не имеют такого возможности. Херувимы не имеют такого Херувимы возможности. Не имеют не имеют такого Серафимы возможности. не имеют шанса. Серафимы шанс Какого шанса не имеют? За какво? А мы люди имеем. Какой шанс? Каков шанс? Бог предлагает нам. Предлагает на нас во Христе Иисусе. Во Христос. Стать. Частью Бога. Да часть от Войти в Его нутро. Да в, в него. Стать Его сердцем. Достанем Стать Его костью. Станем как... кость от кости Его написано. От кости Плоть от кости. Его. Плот от кровью крови всемогущего. Как, как, вы думаете, как вы думаете? Это преимущество? Да преимущество. Что происходит, когда мы славим Бога? мы входим и становимся причастниками. Так написано, я ничего не придумал. Его божественного естества. На, божественное, думаю, естество. на что ангелы даже покуситься не могут, проникнуть не могут вот в это общение. Ангелы даже не могут проникнуть в общение. Можно это сказать Аллилуйя? Можно докажем, Аллилуйя. Вот я, недавно произошло чудо. А По-другому человеку не будет. Я сегодня немножко буду вот так <laughs> в негодовании. Человек из Софии. Человеку София. Я назову ее имя. Назову Михаил, Георгиев. Михаил Георгиев. Слушал БХТВ. Не БХТВ. И ему понравились проповеди. И он поверил. И повервал, что если он поговорит со мной по телефону. С по телефону то он получит исцеление. Получи исцеление. А он был слепой. Покабил слеп. Он ничего не видел. Ничто не он мог черт. только отличить свет и тьму. Можешь отличить и светлина сын его женился и сын но он, женил, он никогда не видел он не видел лица своей невесты Никогда не видел Никуда. и вот назначили день и ден, она списала со мной по мессенджеру. сами мессенджер, можно мой свекр с вами поговорит и пита, дали да yeah. с вас, я говорю ну конечно можно и я сказом почему а нет мы говорим по телефону. И, по телефону Михаил говорит. Михаил Миказа, я слушаю вашу проповедь. Они мне очень нравятся. И Я верю. Я вам, что если вы сейчас помолитесь? Я, помолите, я получу исцеление. исцеление. Я говорю, ну давайте попробуем. Мы начали молиться. И Я начал молиться. За я запрещил этому духу. За на този мы дух. связали эту слепоту. Провозгласили полное исцеление. Полное что исцеление, ранами Иисус Христа, че через мы исцелились. См... Это исцеление. все в прошедшем времени. В минул. Иисус Христос забрал взял. наши немощи и болезни. Немощи и бор... Он возлагает борости. прямо сейчас и возлага сега. брение на ваши глаза, выху, учите чтобы вам получить полное исцеление. Получите полное исцеление. И вы были слепы, и были слепы. а теперь будете видеть. Можете сказать вместе со мной Аминь. Можете кажете, аминь. аминь. И мы так помолились. И вы знаете, и я что-то пережил. Я делился с Натальей. И я пережил, что я помолился с верой. Приживях, чипси знаете, у, уникальное переживание. Твое уникальное я поверил тому, что я говорил. Ас я поверил то, что Иисус Христос сказал и через, через меня. Это Он. Это Он. Я почему-то вообще ни капли не сомневался. Ни капли не сомневался что этот человек, человек обязательно, но обязательно получит полное исцеление от слепоты от слепута отключая свои врачебные мозги свои... потому что я понимаю что это невозможно по-человечески это невозможно по не возможно и проходит время именно время и через 10 дней если дней эти люди опять не пишут хо новыми можно чтобы опять мой папа мой свекра с вами поговорил и казва, ли вот я опять беру трубку и разговариваю и Телефону. Михаил говорит, И вы знаете, что произошло? Знаете ли, со Что произошло? Питакакво? Я... Через 10 дней это сразу не произошло. И, каза 10 дней, и меня когда-то я слушал проповедь и и Ильи Миланова, и проповедь на Миланов, он тоже так же, как и вы говорите, что каза бывает вас, так, что исцеление сразу не происходит, не но оно обязательно произойдет. И ровно через 10 дней, если 10 дней ночью мне снится сон, я лечу. И Я думаю о вас. И за вас. Душа моя куда-то устремляется. И я велик. задаю Богу такой вопрос. И задам вопрос на Господь. Получится ли у меня встретиться с этим человеком? Я хочу приехать к ним в Варна. Да хочу варно. поговорить, пообщаться. Искам с ним. Да с тях, да си хочу посмотреть на эту церковь. Да тази церковь. И Бог мне проговорил. И проговорил. Ты его увидишь. Го как Господи я увижу его? Как видя? Я слепой. Я ты его увидишь. Несколько раз проговорил Бог. Когда я утром проснулся, говорит Он, я сел на кровать, я не могу своим глазам поверить. Я вижу свои руки, я вижу свои ноги. Я встаю, одеваюсь. Сам. Иду туда, в какую-то комнату, в кухню и смотрю, там стоит девушка. И глядом, там и мичи. По голосу я понял, что это. Моя по снаха, разбрах, невестка. Моя невестка, Я подошел к ней И первый раз в жизни в живот Увидел оси, ее лицо Можете сказать слава Богу. Можете закажите да слава на Бога. Первый раз в жизни увидела лицо Невестки. За эту Невестка посмотрела на него. тягу погляднула. Ее зовут Екатерина. Казва екатерина Екатериной. Говорит, как ты вы на меня странно смотришь. И ему Казва странно мне глядешь. Слепой человек смотрит. Слепой человек я гляда. Говорит, я вижу. И той Казва, а с видом. Первый раз вижу твое лицо. Лице, Какая ты красивая. Колкуси красиво. И потом Михаил говорит, я Михаил Казва. Обязательно приеду к вам в я хочу лично с вами познакомиться, пожать вам руку. Я говорю, приезжайте, конечно. Сказал, привезите привезите всю свою документацию. Что у вас было? Пройдите сейчас обследование. Это обязательно надо... Просто вот так показать. Това, да покажем, Прочитать, что было и что да стало. Да прочите, имало и Я обязательно приеду. Но Я это это да. будет после 7 марта. Това, 7 марта. Посмотрели календарь. Ну давайте календаря. или 13, или 20 марта приезжайте. -20 марта. Все, пастор, хорошо приеду. И това, и казва, Я хочу сказать, что в моей жизни да кажу, в произошло первый раз. Все за первый раз чтобы слепой прозрел. Сляп, да, ну, да, И, да, притом да произошло да это за да 500 километров. И в вашем случае 500 километров далече от нас. Я хвалю Бога. И я им Господь. за то, что произошло это на большом расстоянии, чтобы никто не подумал, никуда не что это я, что я как-то на него там влиял, а что это только Господь Иисус, что Он и сегодня творит чудеса, и что творит чудеса. В моей жизни были случаи, когда глухие начинали делать два явных исцеления, просто только что был глухой, и только что был глухой. Просто одно прикосновение, изведешь, и он начал ты, слышать. Да Было чем? много случаев, когда парализованные Имаш вставали. Много сучки, парализованные когда я прилетел только в Болгарию, -то в Болгарию пастор Ласка меня повел пастор к одной женщине, Ласко, которая упала в шахтный лифт, которая падала в асансьорной шахте с седьмого этажа и поломала себе позвоночник. И, се и это было, конечно, страшно. И, страшно. и когда я к ней пришел, и, при нея, Бог дал мне дерзновение Господь и веру. И молиться за нее, и да за нея, чтобы она встала и пошла. Да и конечно, это было безумие. И разбирайся, это было безумно в учи. поднять человека и просто да издигнем человека. Ну, ты же доктор, ты что? Ты вообще доктор, не понимаешь. Говоришь, не ты что делаешь вообще? Как Но была такая вера. И мы с пастором Ласка помогали. И эта женщина встала, и эта жена с Кто это может вообще делать? <laughs> Никакой доктор это не сможет и Никой никогда доктор объяснить. не может да объяснить. Я сегодня о том, Я за това, насколько важно славить. славим. Насколько важно, благодарить, сколько важно да благодарим. Потому что написано, за что -то пише, так как они не прославили и так как они не возблагодарили, ты, не то предал их Господу, и предали по хотям. Еще чуть ниже написано. Подробно-подробно все грехи и похоти человечества. То есть по-любому ты будешь это думать. И, и ты не сможешь сопротивляться. И сегодня, сегодня ученые доказали, что человеческий мозг не отличает иллюзию или картинку, которую ему показывают. Через экран. Через экран. От реальности. То есть... Если подросток там вот то есть, в своей стрелялке там убивает игрите, то по науке наука -то? он действительно убивает Той на убива. он убийц то настоящий убийц потому что мозг не отличается. а там мясорубка идет режет голову отрезал короче там спорол короче кишки вот летят направо налево кто это Какой это Библия называет о том, что это убийца. Почему Иисус Христос говорит? За что Иисус Христос Вы знаете, это было 2000 лет а назад. Было преди 2000 гудини, Если кто посмотрел на женщину с вожделением, жената со он уже прелюбодействовал с ней в сердце, с ней его в сердце Нет никакой разницы. И Или разница. ты прелюбодействуешь в своем воображении. Дали прелюбодействуешь в воображении Или ты действительно сблудил. Ты блудник. Только потому, что твой мозг не отличается. Бог так устроил человека. Такая человека. Поэтому Давид восклицает: «Не положу вещи непотребно и перед глазами Давид досложно, и Вот человек так себя хранил. Человек это пазл. Потому что он не хотел, чтобы его ДНК была нарушена. За да Я заканчиваю. Я с и Сегодня у меня такой призыв. Таков Вы знаете, нам надо просто принять решение. Просто требо да ну и... вот просто принять решение. Я несмотря ни на что, всичку, не на, несмотря на обстоятельства, обстоятельства -то, даже если овец не будет загонять, виноград не даст плода, и не плода. Что плод, написано? Как вопись, Все равно я буду славить. Все равно я буду славить. Господа Христа. Господа. Вот прими просто решение. Просто Потому решение. что я не хочу быть За не иском. тем, кто познав Бога не захотели Его славить. не захотел слави. Быть благодатным не поискал, да благодарен. Вы знаете, сегодня благодарен Богу. И благодарен на Почему? За что? Потому что он меня прекрасно сотворил. За меня сотворил прекрасно. Давид восклицает. Как чудо ты сотворил так, меня как? во чреве моей мамы? В на аминь ними Он дал мне способность. Видеть, То своими глаза. Да Слышать своими ушами. Да чувам Вы знаете, как страшно быть инвалидом? Когда ты вообще ничего не слышишь. Когда ты вообще ничего не видишь. Когда ты не можешь вставать. Куда ты не можешь да когда ты не можешь себя обслуживать. Когда ты не можешь да себя обслуживать. Как вы думаете, это как страшно? Далее страшно? Так можешь ты сегодня сказать спасибо, что ты видишь? Что, что ты слышишь? За виждами, за что ты чувами, ходишь? ходишь? Что ты можешь сам кушать? За можем да что сами. ты можешь сам без ИВЛ дышать? Можем да Можешь сказать спасибо Богу? Докажем благодаря. Давайте мы скажем спасибо нека Богу. На Давайте мы будем благодарны. Потому что если мы не славим Бога, не Господу, если мы не благодарим, не то приходит другая сторона друга страна, и начинает навязывать нам свои почвы злые помыслы. И рано или поздно ты сломаешься. В злые на Потому что без Бога без Бог, мы не можем противостоять дьяволу. Не можем да Но если дьявола. в нас Бог, Обаче, Бог если мы славим Его, и входим каждый раз с Ним в унисон, и в в унисон тот, кто, в нас, този, кто и в нас, больше того, кто в этом мире, сильнее того, свят, кто в этом мире. Скажи Аминь. Скажите, амин. Слава нашему Богу. Слава нашему Господу. Я вложился. Успех мы время. <laughs> И мы всегда немножко задержимся, когда у нас причастие. И виногиналку со забавными кувытумовыми причастия Потом у нас будет членское собрание, но мы постараемся сегодня так очень оперативно сработать. У нас все по делу, все, все очень четко, поэтому я хотел попросить сегодня наших служителей мне помочь. И пас пастор Андрей, пастор Роман.